Димон меня снимает. Вон он в середине кадра стоит на обочине здоровья. Что я хотел сделать? Я хотел вот так отойти и снять эту башню, которую только что был и фотографировал. Видите, какая странная. Вот мы здесь были, вот на вот этом верху. То есть не так уж и высоко поднимались. Но вид оттуда намного страшнее, чем отсюда снизу кажется. Круто здесь.